Владимирский салют Во Владимире HD-качество приближенное Так близко вы нигде не увидите Слишком близко мы подошли Кайф. Отсюда пускает прям здесь Нет, почти даже прямо подошли на самую близкую дистанцию к залету. Видеообзорчик пишет. А чё, нормально видео отзор, Где ещё такое кто-то увидит? -то а то... Затергию никто не увидит. Не, ну просто... Задержка на Не, ну... Блин, сейчас залпом они шмальнут, тут вот, ты видишь. Нормально. Будет что-то нормальное. Нормально. Ну всё, сейчас послушно кинем, да, всё нормально Иногда зацеплю все не видно просто. Она прям здесь рядышком пошла извилишка.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 Не в Вот это бомбарёва! Комментируй салют быстрее! Чётко! четко, Чётко! Чётко! Огонь вообще! О, огонь вообще! Нормально! А характеризует салют как тебе? Нормально или нет? Нормально. Нормально пойдет, да? Ну, на сельское, да? Так, пошло-поехало. Золотой душ, пацаны! Золотой даже, ну, похоже, кстати. Похоже, похоже немножко. Кажу. Я сейчас, блядь, падаю! Е, -е это красота просто, я не знаю, тут все померкло красным. А, -а, -а, -а падает! Я на, ладношь! Я сейчас падаю, блядь! качество. Full HD 21 Салют бля Салют только у нас И только здесь сейчас <соединяющие> 3D. 3D Full HD качество и Разрешение 6241 680 680 ха <Стит> ха Блин я сейчас присяду Я до туалет и обратно Ха-ха-ха-ха <Стит> <Стит> Не, на самом деле Прям вообще кайф Давай, скривай с Давай, скривай Давай, наша, давай Россия, Ты любивая, твоя наша <свист> пошла, сейчас бомбанет! О, пошла, вон. На. Красотень, да? Ну скажи, красота, ну -мо, могут же, могут! Извилистая пошла, пошла, пошла, пошла! А же блядь. 6 минут, солт! 6 утром слышно! Еще минут 15 и мировой рекорд! Вот это! Красивый! Все, померкло, поблестело, нахрен! Пошел дым один просто, вообще все задымело. Вейпер его. Да, там вейпер сидит вон там подальше. Парит, сука. Грубо С Новым Счастьем! Всех благ в Новом Году! Счастья, любви! Семенову! Чтобы в Новом Году денег не было! Денег у всех много! Ну вы держитесь, ребята, мы с вами! Вы держитесь, народ! вот это вообще красота, с новым счастьем. А с вами был я Владимир, я люблю Владимир.